Ты для народа как... как Иисус, но если... Ну, то есть, вот... <с 2> Мне все рано писали в прямом эфире Иисус Христос. <с <с ну... Начала смотреть твои ролики, у меня было ощущение Иисус Христос. <свят> я такой, что когда я прихожу, в прокуратуре свет гаснет, ё-моё. Получается, загасил целую прокуратуру? <свят> <свят> <свят> а ты представь, вот таких человек 10 будет. Начинаешь сами себе свет везде выключать. Спасибо, что ты за нас стараешься, нам просто некогда этим заниматься. Рано или поздно все к этому придут. Они меня словно толкают вот это... Да иди ты уже делай вот это вот все. Да нет никакого боя, это все учеба. Даже их суд можно победить. Да, я знаю, у тебя получается. И не давай им повод себя заломать. Я бы ребенка увел куда-нибудь. Ему желательно это все не видеть. Благодарю тебя, что ты это объяснил. Народ не просто тебя любит. Так вот, будь максимально готов растеряться по минимуму. Это ты знаешь об этом, что они беспределят. А другие не знают. А вот если ты начнешь это показывать, тогда все узнают. Как только вышел видеосюжет, сразу все повозбуждались. Надо освещать. Это единственный выход. А я так три года живу, я только этим занимаюсь. Народ, бросайте все. Страна в беде, страна помирает. Родину нашу убивают. Очнитесь, займитесь правозащитой, бросьте все. Они не хотят оттуда уходить, они не хотят по-честному работать. Их можно только заставить. Да, ты прав как же ты прав. У тебя тысячи учителей. Поверь мне, это достойная цель жизни. Не жалею, что я прожил жизнь. Уже не жалею. Но я намерен намного больше сделать для общества. Ты на себя нацелься. Себя поставь на место. Научись себя сам защищать. И встречали меня на улице и жали руку. Говорили, извини, я это, в тебе ошибался. Благодарствую. Даже противник уважает тебя. Я хочу восхищаться тобой. Я хочу увидеть твои видео. Делал лучше меня. Это великая цель для жизни. Заниматься правозащитой да, ради всех. Спасибо свою родину от этого беспредела. Алло, алло здравствуйте. здравствуйте. Добра, добра и свет вам. Антон э, по, по голосу вас узнал. Э, подскажите, пожалуйста, поза, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации? Можно я вам как-то быстренько это все попытаюсь сказать, а вы посмотрите на это? своим четким взглядом. Тогда лучше на ты сразу. Хорошо, окей. Меня зовут Олег. Олег. Очень приятно. Окей, Антон. Значит, смотри, ситуация такая. Есть решение суда. Решение суда допущено... Ну, в общем, тогда я не обладал этими знаниями про человека, про живого, про вот это вот все. Это было 2019 год. Судья... Судья допустила кучу ляпов, значит, имеется двойная или тройная бухгалтерия. Ну, в общем-то, вот, примерно так я объяснил, посоветуй, может быть, что-то, что можно предпринять, как это все остановить. Понятно, что Верховный суд, надеется, что это, конечно, остановит, если не будут читать вообще материалы дела. Вот. Что можно предпринять прямо сейчас, будь добр, посоветуй. Алло. Да, в чем вопрос-то? Вопрос в том, что не хочу, чтобы, ну, в общем-то, круги ада все надо пройти, то есть решения незаконные, судья. Это не вопрос, в чем вопрос? Вопрос в том, чтобы они ко мне не пришли, чтобы их выгнать, короче, и чтобы они забыли навсегда дорогу ко мне решение суда это выкинуть вообще то есть его нужно его нужно опровергнуть то есть или срочно как-то какими материалами дела войти в дело опять то есть остановить это все этот процесс и в обратку его развернуть коррупция короче чистой воды а вот такие вот вещи прямо говорю это я слышал вопрос у тебя в чем Завтра, 1 марта, судебный пристав исполнил... Я слышал, ты можешь вопрос задать? Как мне поступить? Ну, наконец-то. Ну, я бы на том месте приготовил бы несколько телефонов, видеокамер. Не это есть. Это есть, это даже в режиме суточном это пишется нормально, это есть. Но, все помню. это заряжено полностью, все нормально, тут будет. И... На что посмотреть. И... Ты учти, что тебе могут свет рубануть? Не страшно, а там аккумуляторы. Ну и несколько человек, человека три как минимум. Попробую, собираю, думаю, будут мои будут. Жена спросила, когда придете, давайте там поточнее время у пристава. Пристав говорит, а мы не знаем, и мы вы вообще нас не интересуете, мы придем просто дверь взламывать, а где вы будете, нам это никак не интересует. Вот такой вот наглый ответ. Ну и будь готов, полицию вызвать, чтобы она приехала, установила личности тех, кто совершает какие-то непонятные действия. Ну и сам бы их установить. Понятно, сразу говорю, полиция приедет, делать ничего не будет. Никуда. А, а это, это одно и то же Ой, неважно Ты Полиция приедет И сразу полицейских фамилиями отчества Представьтесь Удостоверение, покажи лицо Чтобы сверить с этим С лицом в, в удостоверении И вот это все на видео показывает. А, ну? понял И то же самое понял. с лицевами Фамилиями отчества, удостоверение, лицо показать Нагрудный номер понял, Знака, звание на погонов. Хорошо. Тут есть, Антон, есть еще одна особенность. У нас же переставал все без доверенностей, а доверенность у нее обязательно должна, была, должна быть. Я подавал им уже, не знаю, знаешь ты, что возле, есть волеизъявление, в котором мы, значит... Когда его являем, мы их обязываем, вы доверенности, то какие у вас, показывайте доверенность, когда вы приходите. То есть есть ли у тебя доверенность, спрашивал конкретный оседу, я, я с, с судебного пристава своего, она, конечно же, ее нет. Конечно же, там пришла отписка ни о чем вообще. Ничего, в чем вопрос э, Ну, в том, что доверенности мне уже сказали, доверенности не будет. У фссп ни у кого нет доверенностей. Мне кажется, что здесь нужно как-то бы оперативно СК РФ, хорошо бы, чтобы прокуратура или кто-то, но они же все в одной куче. Я сколько уже в свое время там жалоб написал с женой все это там. Ты представляешь, у меня бумаги, вот их ответов и моих обращений примерно метр высотой, вот учитывая суды и все вот это вот. У меня давно уже выше второго этажа. Да, да, уж. я, перестал, я уже перестал считать эти метры, сантиметры, миллиметры, понимаешь, мне уже без разницы. Да, понимаю. Я-то понять могу. Да, ну у тебя-то бой идет, еще тот, конечно. Да нет никакого боя, это все учеба. Ну. Ну, может быть, может быть. Вот, хорошо. Ну, еще что-нибудь, может, посоветуешь, подскажешь. Мне показали, по... что... Стоит, именно по задней стороне стоит. Да, вот по этой, вообще по этой ситуации, что можно сделать. Потому что здесь вот ситуация такая, я тебе скажу. Короче, как мне объяснили люди, которые, ну, с этим сталкиваются часто и в этой каше варятся. Есть такой э, Тихомиров, это э, Государственная дума этого э, в Москве. То есть он от, от еврейской автономной области, он в Москве представляет нас. Вот. Он вокруг себя собрал судей, ССБшников, этих э, э, престолов, и буржуев И, собственно, вот этого есть ядцы отцы города. Вот. И, значит, я к нему тоже ходил, конечно же, обращался к нему. Было и с губернатором вопросы все эти пытались решаться. И телемост был с Москвой, с Джабаровым был, было такое. Все бесполезно. Все топчется на месте, и они говорят просто, идите в суд, а если дело уже в суде, то мы ничего не можем сделать. Понимаешь как? А суд-то чей? А суд ихний? вот такой вот заплет ну даже их суд можно победить ну да да я знаю у тебя получается ну у меня тоже маленькая победа есть я от налогового то самое отцепился ну там правда у них шансов не было просрочено уже было все давай по делу В чем вопрос у меня времени мало Понял. Что еще можно по этому вопросу, как. Да, мне посоветовали, чтобы я обратился к тебе и ты это максимально осветил. Я тебе еще говорю, чтобы я это что-то как-то освещал, мне нужен видео, аудио, материал. Понял. Окей. Вот, вот. 음... Ой, <г Stephen> вот когда они завтра придут, если ты сделаешь так, как я сказал, это будет максимально эффективно. Если ты. Если, если у тебя удастся. Я не знаю, хотя бы половину Фамилий, имен, имен отчеств Должностей, лиц Удостоверений, званий и Нагрудных знаков, номеров Вот если ты вот это Хотя бы половиной заснимешь, уже будет хорошо Да, конечно, я сделаю это Они же будут у меня в квартире А тут я что хочу, то и делаю Но единственное, если, конечно, они меня заломают Ну, там камер достаточно, микрофонов И все такое, там Иди, не получится Веди себя культурно и вежливо и не даваем повод себя заломать. Понял. Ох. Знаешь, у меня маленький ребенок. Как это все я ему объясню. Представляешь, то есть он привык уже э -э, четвертый год парню, он приведет по своей территории, да, он знает границы своей квартиры. А сейчас ломятся сюда вот это вот все. Ай, блин вот это, это меня очень гложет, тут как бы не сорваться из-за этого, потому что... Вот, это я, я, я бы ребенка увел куда-нибудь, на, ну, на день, на два. Ему желательно это все не видеть. Как дяди будут с бензопилой? С, с, с, с кувалдой это все это, выпиливать. Ну, понял, хорошо, ясно. Тут некому, некому у нас нет ни бабушек, ни девушек. Ну, Что-то надо придумать, детский сад может. Ну, ясно. Тут не знаю, как получится. Так-то логически, если подумать, для видео это хорошо, когда э, видно, что не вламываются в квартиру, где ребенок. Но с другой стороны, mm -hmm. морально и психологически, Есть, а ну психологически я... ребенка намного дороже, чем вот это все, это, маски-шоу. Конечно, конечно. Конечно. Благодарю тебя, что ты это объяснил. Народ не просто тебя любит. Потому что очень толковое всегда на все объяснение. Благодарю. Потому что я тоже об этом думал. Ну, я я Но... тебе точно говорю. Ты, ты, Я слышу по голосу, ты завтра растеряешься. Так вот, будь максимально готов растеряться по минимуму. У тебя до автоматизма все должно быть доведено. Фамилия, имя, отчество, должность, звание, нагрудный знак, погоны, лицо. Окей, okay. их встречать, перед квартирой выйти, или пусть ломают потом уже у себя здесь? Два человека снаружи, два внутри. Угу. Mm -hmm. Понял. Ну и если они будут ломать, то что, не мешать? А Основание. Что вы такие? Понимаешь, это ты, я тебе мало рассказал. Если я сейчас начну освещать дело, я же пойду сейчас с ним знакомиться, я буду его на видео снимать. Ты не представляешь, что они туда закинули? Ты, ты не стой, представляешь, там есть? Стой, стой, стой! Да? Я тебе говорю про завтрашнюю ситуацию. При чем тут дело? Завтра придут ну, да. неизвестные в масках. Кто такие, фамилия, имя, отчество, должность, звание, основание, документ, на основании которого вы это, копию мне выдайте, дайте я сфотографирую, сниму на видео. Мне копию в руки, письменную. Все. Вот твои главные действия. Все остальное, ничего не делай. Я возражаю, Понял. я против, нет на то моей воли. Вы творите беспредел. Я вызываю полицию. Все. Понял. Подписывать, я так понимаю, ничего не нужно. Они могут ждать, что-то сумку подписать. Ну, если потребуют подписать, что этот, чтобы выдали копию, ну тут сам решай. Ну тебе главное копию вы вытащить. Если они тебе выдадут копию, тогда можно эту роспись оставить. Но роспись, опять же, как я протокол заполнил, видел. Не все я видел, я не все твое смотрю, не все, ну, мне ну, на это время не, не хватает. Эфир от прошлой субботы посмотри, от 20 по-моему, февраля. В самом начале я рассказываю, как я протокол заполнял. Там буквально минут 10. Ага, хорошо. Там я ни подписи, ни росписи не оставил, написал, не разъяснил запрещающие надписи, и э, э, без акцепта, без оферты, не согласен, возражаю и все, и все такое. То есть нам лучше вот писать вот это вот все, то есть без акцепта, без э, указывания их. Подожди, я тебе поясню, mm -hmm. как лучше. Лучше всего вообще ничего не подписывать. Но ну, вот копия Но при этом получить копию, самое главное, копия. А. Как минимум за, за, заснять на фото, на, на, на видео, чтобы у тебя была четкая mm -hmm. фотография, чтобы ты по -моему, потом мог это все обжаловать. Ясно? Да. Mm -hmm. yeah. А если ты получишь фото, то, то можешь уже не расписываться. Понял. Понял. Ну, тогда, в принципе, в у меня случае, все есть. В крайнем случае заполнить все так, как, это, как я заполню. Понял. Хорошо. Ну, благодарю. Тогда, значит, когда материал будет... У меня, ты знаешь, у меня материала навалом. Ой, я их столько наснимал, чего только у меня нету. Но... Конкретно по этой теме я понял тебя, что когда будет вот это все, тогда я тебе я обращаюсь на WhatsApp или как это все, или позвонить. И потом разберемся, это какой город? Биробиджан, это еврейская, Хабаровский край. Угу. А у тебя, ты говоришь, много видеоматериала ты где-нибудь размещал? Нет, я его складирую уже негде, уже жестких дисков несколько, у меня уже не помещается там много, там, понимаешь, там много, там по теме, ну, как тебе сказать, где-то жкх где-то капитальный ремонт, где тут беспредел всякий, где-то даже гаишники попадали, так, ну, по-разному, там, разная тематика, какой-нибудь выскажется, какой-нибудь по правам человека, такую ахинею несет, там, спас, нету, ну, по-разному, там, как тебе, нормально, как, как тебе зовут? Олег? Олег, слушай внимательно. Если у тебя не хватает уже жестких дисков, так ты заведи YouTube-канал, открой, это делается элементарно. Полчаса потратишь. И YouTube – это бесконечное хранилище видеофайлов. Туда все загружаешь, открываешь YouTube-канал, у тебя начинает смотреть, у тебя начинает зарасти количество подписчиков. Как только 1000 подписчиков наберется, 10 тысяч просмотров, ты включаешь монетизацию а потом и спонсорство. Размещаешь реквизиты и начинаешь получать от этого доход. Ну, признаться, не думал об этом, конечно, и этого, если по чести сказать, я так всегда никогда не представлял, потому как но нет у меня такого спокойствия, как у тебя, как у других, там, как особо опасный юрист, допустим, там парень, как он их тоже ключит. То есть нет у меня таких знаний и такого вот, ну, какого-то, тут нужно же, понимаешь, ты имеешь некий такой харизму, что ли, ты, ты на своем месте здесь, а я, может быть, хотя, может, может ты и прав, я подумаю над об этим обязательно. У тебя просто выхода нет. Я, ты что думаешь, я видеоблогерством это ради дохода, что ли, занялся? Понял. Я занялся видеоблогерством только из-за из того, что право защиты. То есть первый раз я достал телефон, это прям видно на, это, на, на видео, когда мы пошли в налоговую. Я, мы там долго разговаривали, где-то час-полтора. Но я достал телефон только после того, как женщина применила физическую силу к, к видеооператору. Mm -hmm. Потому что нужен второй видеооператор. Как минимум два видеооператора, которые друг друга держат в кадре, чтобы никто их руками не трогал. Mm -hmm. Поэтому у тебя просто выхода нет. Либо ты снимаешь все и освещаешь, и доказываешь, что ты никогда ничего не нарастал, и вел, вел себя культурно вежливо, а они под полной беспределили только тогда у тебя начнет расти так называемый авторитет, и все будут видеть, что ты-то ничего не нарушал, а это они беспределят. Совершенно верно, так оно и есть. То есть, от них требовалась бумага, которую они просто не давали, беспределили, не давая ее. И они у меня тоже на кадрах есть, где они, где они именно это делали. То есть, да, есть такие за. Стой, ты име... да я, тебя, я тебя прекрасно понял. Ты меня не понял. Ты меня услышишь. Это ты знаешь об этом, что они беспределят. А другие не знают. Другие видят только то, что по телевизору показывает. А вот если ты начнешь это -то показывать, тогда все узнают. Я тебя понял. На данный момент только ты знаешь, что ты культурно-вежливо видео. Я тебя понял. Уравновесь. Точнее, ты когда начнешь выкладывать это все, весы в твою пользу перевесить. Ну и плюс к тому же там вроде как всякие товарищи, которые обязаны заниматься непосредственно тем, чтобы следить за законами и порядком, например, РСКРФ или прокуратура, вроде как они больше начинают реагировать на это правильно. Ну, то есть э, привлекать товарищей, которые... Вот, ну, вот, ну, конечно, это... конечно, они вынуждены. Вон у нас в Сургуте погиб мальчик шестилетний, три месяца все молчали, не возбуждались. Как только вышел видеосюжет, сразу все повозбуждались. Все как обычно. Ну, это, это, это, не, это не как обычно. Обычно должно быть так, что все, э, только случай возник, сразу они обязаны были возбудить уголовное дело. Вот так описание, я об этом, это А когда они бездействуют и возбуждаются только после видео, то это говорит о том, что надо видео клепать, надо публиковать это все, надо освещать. Это единственный выход. Я понял. Я тебя понял. Так. Ну, воды о дальнейших там событиях, что как будет, ну, когда, мало ли, может, еще ничего не будет, мало ли, может, Верховный суд все отменит в итоге, и все будет хорошо. Вот. Но я тебя понял, что ты до меня донес. Хорошо. Хорошо, благодарю тебя за ответ. И второй путь тоже не бросай. Нужно идти всегда параллельно с двумя путями. То есть, первый это оставление прав и свобод через бумагу грамотно, И второй это параллельно освещать все на видео. Что ты делаешь, как делаешь, какой беспредел против тебя происходит. И все остальное. Вот я постоянно вот, вот этими двумя путями. У меня, у меня у меня за мной две колеи идут. Сзади меня. Это ви, ви, ви, этот... Два YouTube канала то есть, и множество этих социальных сетей. То есть на видео на это все выкладываю, фото, репортажи и все остальное. И плюс параллельно составляете все сообщения о совершенных преступлениях, то есть по повязок. Вот два следа за мной, письменные и видео. Слушай, Антон, это же получается, ты занимаешься только этим. Ведь это забирает колоссальное количество времени, и только монтировать вот это все. Это Я пробовал, это просто... Это Заниматься только этим получается. А я так три года живу, я только этим занимаюсь. Ты знаешь, ты полезным занимаешься, а вот кажется, ты меня наталкиваешь на то, что действительно этим надо заняться. Прикинь, я три года ведь тоже не работай, они мне еще и работать не дают. О, они много чего еще умеют делать. Так вот, а чем остается заниматься действительно? Ты очень хорошую идею подал. Стой, я об этой идее говорю уже три года, народ. Бросайте все. Работу, там, любовниц, бухать, ку там, курить, всякую фигню. Все бросайте. Машины, там, футбол, путешествия. Все бросайте. Страна в беде. Страна помирает. Родина, родину нашу убивают. Очнитесь. Займитесь правозащитой. Бросьте все. Займитесь правозащитой. Открывайте YouTube каналы Получайте минимальный доход и занимайтесь правозащитой. Это единственный выход для нашей страны. Потому что столько вот этой вот, как говорит Виктор Багданов, ну не буду выражаться, он обычно выражается, столько вот этого вот, в погонах и в пиджаках и в галстуках засело вот на этих местах. И они не хотят оттуда уходить, они не хотят по честному работать. Их можно только заставить. Да, ты прав. Как же ты прав. Я, как никто знаю, это в борьбе с ними, ой, много лет уже, да. Не надо бороться. Ты их не переборешь. Если ты выйдешь с ними на ринг и начнешь бороться, буквально. То есть ты вот, кто, если кто-то говорит бороться и в бо, бо, бо, это, бьешься там, бой ведешь, это буквально означает, что ты с ними выходишь на ринг. Ты один выходишь, а их целый там аппарат губернатора, аппарат мэра, полиция, дальше, МВД, дальше, наверное, и все против тебя. Да-да, <связь> я в курсе. Все <связь> у них гигантский этот административный аппарат. И уголовный административный, гражданский. У, у них это, тысячи людей. Так, а вот если ты выходишь не на ринг, не бьешься с ними, а учишься, то у тебя возникает <связь> совершенно другая ситуация. У тебя тысячи учителей. Я понял тебя. Я понял тебя. Я тебя благодарю. Причем это, <связь> это <связь> ну, условно безоплатные. Ну, мы их, конечно, оплачиваем за наши налоги, но факт в том, что они от каждого из них можно получить бесконечное количество уроков. Постоянные учебы. Непостоянные видео, аудиоматериалы. Ну, сам знаешь, у тебя все переполнено. Вот, выкладывай ну, да. в YouTube. Не держи в себе, а то, как говорится, лопнешь, переполнишься и лопнешь. Хорошо, я тебя понял. Остается этим только вплотную задняться. Ну, если что, может быть, я задам вопросы поводу там, какие программы используешь. Потому что то, что я попробовал, конвертировать нужно много. Вот это что-то у меня с конвертацией на компьютере не особо получается. или. А? Конвертировать для чего? Да. Ну, чтобы или сжимать, чтобы оно ну, не так много весело. Там же есть, э, допустим, Ой, беседа происходит Стой, я и... тебе еще mm -hmm. раз поясняю. YouTube – бесконечное хранилище видео. Всю загружаешь на YouTube, он сам это все сжимает, и оттуда можно скачать, если на понадобится. А, ты вот о чем. Ну, ясно. Mm -hmm. Ну, ты послушай видео блогера с трехлетним стажем, у которого два YouTube-канала. И который, и который многим другим видеоблогерам помог организовать свои эти YouTube каналы. Понял. Ты вообще забудешь, что такое место, там хранилище, э, забыл, потерял. Оно все там хранится, никуда не денется никогда. Тут есть один момент, неужели, когда на такого большого дядю какого-нибудь что-то нароешь, неужели никак они оттуда не вынимут это, неужели не, не за труд не сделают это, не, никакого, как бы это... Ну ты меня понял, оно никуда не денется, Могут? это видео и так далее. Могут, придут домой и из всю технику, он как у меня... Сделан. То есть ничего с ним не будет точно. Чего? Ты дай мне договориться, что ты перебиваешь-то постоянно? Я тебя услышал. Ты меня услышь? Они могут добраться до всего этого. Они просто могут прийти домой, это, выломать дверь, забрать всю технику. И ты не успеешь там ни заблокировать, ни уничтожить, ни, ни, ни, ни пароль поменять. Они просто берут эту технику, ставят себе на рабочее место и начинают за тебя там лазить везде. И на Ютубе, и ВКонтакте, и вообще везде. То есть полный доступ ко всем паролям. Выход один – хранить где-то в секретном месте, в это ну, параллельно YouTube-канал создавать, который никому недоступен, никто о нем не знает, только ты, и логин и пароль это, вот, только у тебя в голове. Неужели ты думаешь, что это нельзя взломать хакеру? У них ведь хакеры тут есть. Нет, А что он будет взломать, если он не знает ни название YouTube-канала, ни пароль, ни не, логин? Где ну, тут, Я тебя понял, но тут другой вопрос. А заглянуть твою историю посмотреть и так далее, и там тор браузер может не помочь в этом, и даже и VPN, потому что. Все равно можно отследить какие-то передвижения по этим ютубам. Слушай, ну ты такие вопросы задаешь. Это понятно, что это все возможно. Могут там и электрошокером пытать, и все равно ты все расскажешь. Понял? Да. Понял. Так вот, делаешь так, что самое важное видео рассылаешь надежным людям по всей стране. Уж ух, ух, ух, человек там 10-20 по всей стране и даже по всему миру, они вряд ли одновременно вытащат и у каждого из них изымут. Не верно. А я, я вот обычно опасные видео, точнее не опасные, а очень важные, я их тут же всем рассылаю и говорю, если со мной что-то случится, сразу публикуйте. Я да. тоже делаю так. Ну вот возможно меня поэтому и в психушку не сдали, и там в мочу что-то не подлили. Потому что знаешь, что если меня задержат, то сразу пойдут компроматы на всех публиковаться. Ясно? Да. Ну и все, идем, проблема. Чего замолчал? Ну, все, проблемы нет. Вернее, она есть, но надо разбираться. Просто говорить, не так просто делать. Но, однако, надо начать. Я, я уж думал, у твоего пулемета Гатлинга закончились патроны или сел аккумулятор. Не. Не. Ну так направь свой пулемет Гатлинга в нужное русло. Чтобы он понял, пригласил не только тебе, но и обществу. Окей. Я тебя понял. Ну, воды, я. В принципе больше времени твоего выбирать не буду. Не поверь мне, это достойная цель жизни. Трудиться во всеобщее благо безоплатно. Я, я, я вот уже не, не жалею, что я прожил жизнь. Уже не жалею. Но я намерен намного больше сделать для общества. Ты, ты много делаешь. Смотрят тебя, тебя любят. Это да. Самое главное, знаешь, тебя любят еще за то, что ты спокоен. Четкий, корректен, и если кто-то даже что-то, ну, против. Типа, поня, понятно же, они против нас включают все. Они могут только в наглую, допустим, принять какое-то решение суда там или что, чтобы. Ну, то есть, вот как против меня. Я ей показываю документы, она, я их в дело сую, а она их в дело выкидывает, судья. То есть, ну, такое, беспределить. Ну, они могут только беспределить. А знаешь, почему она выкидывает? А потому что на видео не снимал, но я аудио делал, все хорошо. Нет, ну она... Аудио. Стой, а ты аудио разместил где-то для всех? Нет, пока не размещал. Ну она и дальше будет выкидывать. Ясно, хорошо. Ну, если ты, а ты... Там Стой, она... Стой, если ты а... в интернет не выкидываешь, то она и дальше будет выкидывать. Она и, она, и, она и еще хуже будет делать, до тех пор, пока ты не остановишь. Я понял, типа, а я ее остановил. Да ты не я ее... остановил, надо было через видео ну, и аудио остановить, чтобы... Ну, ну да, ну да. Стой, стой. Да. Вот конкретный пример. Тебе надо было на видео и на аудио все это заснять, Фами... это, видео выкладываешь в YouTube, на экране, чтобы было видно ее лицо, фамилия, имя, отчество, должность, то есть это досье буквально. Это, их там, знаешь, на... это. На стенде возле полиции, всегда есть такой стенд, их разыскивает полиция. Да, да, да. Вот, вот такую же ориентировку. Раз на нее, сделала то-то, то-то, фамилия, отчество, должность такая-то. Все. И чтобы, ну, естественно, это все раскрутить, и до нее рано или поздно дойдет. И она увидит, опа. А вот с этим лучше не шутить, с ним лучше по закону все делать. А я тебе скажу, до нее и так дошло. Она борзая, а ты самая борзая наглая, вообще судья, которая есть. А борзая она, потому что у нее зам начальника ФСД, ее муж. Ну, он уже вроде как не работает, да но ты, вот все? ты же сам понимаешь. Ну это же материал. Конечно, конечно, так, я тебе говорю, там целые, целая моих вот этих вот товарищей. Это я тебе еще, все еще не говорю, там обойма, понимаешь? Там судьи, б... ой, извини, прокуроры, понимаешь? Там фсср там красота, там разгул для этих, для товарищей, которые, компетентных органов, которые должны заниматься ими. Слушай, Олег, ты мне можешь это рассказывать, но я сейчас твою информацию, вот я тебе серьезно говорю, кому бы ты это все не рассказывал, это выглядит как лапша на уши. Я тебе Я понял. не верю, пока не увижу видео. Ясно? Я понял тебя. Да. Да. А видео ты видишь, тут есть одна фишка. Я тут бы как бы с ней бы еще бы, не знаю, как-то вот, ты видишь, на нее-то сейчас выйти конкретно никак, скорее всего, потому что ты же не придешь ее снимать, интервью не брать. Вот. А пересмотр дела, если будет, то, скорее всего, будет, конечно же, не она уже, правильно? Да не важно, Олег, я тебе говорю, ты не, не целься на кого-то конкретно. Ты на себя на нацелься, себя поставь на место, научись себя сам защищать вот таким методом, отработай технологию. А дальше уже не важно, что будет происходить, они сами будут это, вон, сами будут тебя избегать. Меня уже целое здание закрывает, дальше первого этажа не пускают. Даже в здание не пускают, потому что знаешь, что. Да Чего бы они ни сказали, как бы они не вели себя, все равно будет видео интересное. Антон, я такой же, когда я прихожу, в прокуратуре свет гаснет, ё-моё, не только это, то есть, я заметил, что когда я появляюсь, там какая-то движуха идет мне такая, меня пытается никуда не пускать уже, да. Слушай, может у тебя там кто-то твой рот проклял, что за тобой тьма ходит? Нет. Нет, я пришел как-то в областную прокуратуру, и значит, ну, ну вызванил прокуратуру. Ну получается, загасил целую прокуратуру. Ну, ну, вот я тебе реальную историю рассказываю. Я пришел в, в областную прокуратуру, на входе, там же сидит, не пускает, Говорит, да как прокводом? Она говорит, ну давайте по телефону попробуем. Ну, в общем, набрала, и мы по телефону разговариваем, а мы с прокурорами часто пообщались, тем более я живу прямо рядом, в одном дворе прокуратура, тут вот просто 50 метров, вот. Обращаться приходилось часто, и до 2017 -го года ребята реагировали в принципе нормально. А вот после 2017 -го года у них просто как какой-то биг произошел. Так вот, подожди, многих подожди, кто подожди, знает... подожди, ты в курсе, что в 2017 году РФ перестала существовать, закрылась фирма? Да, в, кур... ну, в курсе, в курсе, в курсе. Вот. Ну, ну, понятно, да, и, значит, <г> <Suite> и мы с ней разговариваем, а мы по голосу можем узнать друг друга, там даже фамилии можно не говорить, вот, и она такая что про маску туда-сюда, а потом такая, говорит, слушайте, это вы что ли нам свет это у вас там какие-то проблемы, что у нас свет в прокуратуре погасили? Понимаешь, она прямо сама говорит, что... Какой-то свет отключает. Да, ты нас поддостал ты приходишь, они нам смеются трубой, блин. <свят> Такой, а ты, <свят> стой, Олег, а ты представь, вот таких человек 10 будет. Да. Нет, хотя бы человек 7, понимаешь? Один в понедельник пришел, другой во вторник. Ясно? Вот да, <с Sick> да, человек на город, и все, и вот эти так называемые в кавычках госорганы начинают сами себе свет везде выключать. <сörт> <сörт> ну да. Боится народ и думает, что за него кто-то решит, вот за него и решают. Нет, я тебе о другом, о том, что боятся именно те, кто... А вот если ты еще начнешь еще и показывать это все на видео, на аудио, и, и, и ты как станешь это, э, ну скажем так, медийной личностью в кавычках, ну тебя народ начнет знать, понимаешь? Mm -hmm. Это тоже А Он меня так знает. Кстати, я хочу тебе сказать, что как бы там человека в музыке, там, и байкера, и таксиста, ой, меня народ очень много знает. Нет, нет, нет то есть, мне стоит только вот что-нибудь выкинуть, или что там, там сразу, много-много по каким делам там, ну, то есть, понимаешь, город небольшой, стотысячный, да? Нет, ты меня не понял. Тебя народ не знает как правозащитника, что ты за них тоже а. отличаешь их интересы. Вот когда ты это, у меня в штургуте сейчас многие знают, что я за правду, я не, я не за себя, я за всех стараюсь. Я это донес до народу, и многие это начинают ко мне поворачиваться лицом и смотреть в глаза, честно. Ну, да. Я тебе про это говорю. Я ну, многие даже говорят, это, спасибо, что ты за нас стараешься, нам просто некогда этим заниматься. И так бывает тоже, да. Слишком заняты они. Я тебе говорю, я больше восьми больше лет не работаю и не собираюсь, а последние три года меня только народ поддерживает. Так что, по мысли над этим, имеет смысл, это, это великая цель для жизни, заниматься правозащитой ради всех, спасти свою родину от этого беспредела. Окей, обязательно. Ты знаешь, они, похоже, меня выбор, а то не оставили. Так я тебе о том же. Рано или поздно все к этому придут. Они, ну, все не придут, ну да. Ты прав, потому что э, они меня словно толкают в это все, понимаешь? Словно, все делают для того, чтобы... Да иди ты уже делай вот это вот все. Иди, да, ты делаешь. да. Мы тебе материалов... Ты понимаешь, они чего тебе, мы, мы тебе сдадим столько контента, мы тебе и свет вырубим, мы тебе и, и твой сделаем, и это. А ты все никак ютуб-канал не можешь открыть. Да что такое? Ну что тебе по моим сказать, что ли? Точно, точно. Ой, при... ты знаешь, Антон, по одной из версий, я не буду говорить, что я такой, там типа, <смех> крутой, но мне компетентный человек сказал, э ты знаешь, что из-за тебя капитальный ремонт в твоем доме сделали. То есть они пришли делать капитальный ремонт в моем доме, где я живу, да, <смех> только для того, чтобы меня, то есть, пытаться выселить за счет капитального ремонта. То есть они закидывали удочку издалека. Не только деньги заработать, да? Не только деньги отмыть. А еще для того, чтобы меня нахлобучить капитальным ремонтом. Ну, с одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо. Людям капитальный ремонт сделали. Ой, нет. Нет, Антон, не согласен. Капитальный ремонт сделан ужасно. И... И в квартирах людей холодно, и он ну, просто а читает да, мое а, а Знаешь, почему он сделан ужасно? — А я знаю, потому что я был один, потому что я один это все освещал, я один их бомбил, нет, а остальные нет, молчали. — Нет, они тебе на будущее этот контент дали. Вот а, он, да? Да. Да, материал для будущих репортажей, а ты не соображаешь. Окей, okay, слушай. А капитальный ремонт, это моя любимая тема. Там, бля, такое снято, там реально. Красота, понимаешь? Блек, а я -а все -а понимаю. Я не понимаю, почему это до сих пор в Ютубе нет, почему это народ не видит, почему ладно, там весь мир, почему это твои соседи не видят. Это в первую очередь ты до них должен был это все донести. Про соседей тут момент. Соседи тут разные. Соседи в основном ими хорошо отработанные. Поэтому соседи у меня с одной стороны одни, значит, конкретные враги, которые алкоголики, наркоманы и все такое. Убийцы да, там... Стой, а я... стой, у меня то же самое было. Меня тут за сектанта, за психа, что только не думали. Да-да-да-да, что... экстрем... да-да-да, да, им... да, именно да, так и говорят, да. Да слушай, да слушай. А когда я начал видеоролики снимать, когда во всем доме поменяли лифты, опасные для жизни на новые, когда во всем, это, во всем городе поменяли лифты из-за наших жалоб, вот тогда все это осознали. И встречали меня на улице, и жали руку, говорили, извини, я это в тебе ошибался. Благодарствую. Отлично. Такие есть, немного. Тут они хорошо отработали, хорошо поработали. Нет, дом уже не помнит того, что... Я как-то попытался капитальный ремонт, хотя бы я, ну, поставил их на место неоднократно. Ко мне сам главный рок приходил, не только ко мне комиссии, комиссии тут ходили там все, они что-то делали, что-то какой-то вид делали. Я горячую воду этому дому дал. Тут горячей воды не было никогда, прикинь. А, а не помнят, потому что не напоминаешь через видео. Не напоминаю, Вера. Один раз сделал, все, все это, а, ну бывает, и забыли. А если ты будешь каждый день видео видеоклепать и каждый день правильные поступки совершать? Слушай, отлично. Материалов действительно, я же сюда, тут же, тут же беспредел был такой, что в подвале то, что творилось. Я закрыл цех в подвале. Где прокуратура даже не наказала никак, товарищи, прекрасно. Слушай, там отличные материалы, а там и видео есть, а там даже в газетах, интернет-газетах это все написано. Прекрасно. Слушай, прекрасно. Вот, У вот, меня... Стой, если ты сейчас примешь решение, это открыть YouTube канал, и будешь каждый день, ну, хотя бы 2-3 видео в, это, в неделю клепать, то ты примерно через месяца 3 четыре выйдешь на самоокупаемость. Ясно? Ясно. Да у меня такой цели нету, тут понимаешь, дай что ты сначала хотела защититься. Я тебе не про, не про цель дохода говорю, а про то, что а. ты, если поставишь главную цель – это всеобщее благо, безоплатный труд, но при этом сделаешь YouTube-канал э, в себе в помощь и всем в помощь, то народ тебя начнет благодарить. И ты через 3-4 месяца, ну, там, через полгода забудешь, что такое работа. У тебя освободится вот это стезя. То есть ты можешь самого себя посвятить полностью правозащите, забыв о том, где взять денежку. У них же вот эта вся система выстроена только ради того, чтобы плати за ЖКХ, плати налоги, плати, то, плати, плати, плати за все, плати за школу, за, за машину, за все плати. А где денежку взять? Вот это твоя главная проблема. И думай... Я и посвящай всю свою жизнь только тому, чтобы заработать какую-то денежку. Где, как, неважно. Иди там делай что угодно, лишь бы денежку было. Все. А когда ты начнешь заниматься правильным делом для всех, ну, великую цель себе поставишь. И плюс при этом будешь заниматься это... Я так понял, тебе это нравится. То есть ты будешь получать удовольствие от этого. Я ж это... Когда лет пять назад я, я, я себе такую мыслеформу поставил. Хочу заниматься любимым делом, чтобы мне это нравилось, и чтобы при этом был доход. Все, моя мечта осуществилась. Я занимаюсь не просто любимым делом, я, я стараюсь для всех. То есть я, у меня цель э, это всеобщее благо, чтобы всем было хорошо. И при этом я забыл, что такое это, где это работать, там, денежку там, где-то заколачивать. Все, народ сам меня поддерживает. Круто поддерживать, между прочим, народ. Народ, знаешь, ты для народа как как, как ну как Иисус, но если. Иисус ну, Христос. Так, доброго времени. Антон, когда я в декабре 2020 начала смотреть твои ролики, у меня было ощущение Иисус Христос так меня называли два с половиной года назад это самое первое прозвище которое пришло что-то мне вскользь свои же здесь русские сказали типа у тебя там прозвище появилось иисус христос я это смеялся а мне тогда ни бороды нет ни длинных волос не было нет ну короткая стрижка тут все это наголо выбрито и все равно называли иисус христос с чего я не знаю Иисус Христос вернулся, дабы спасти род человеческий. Это не ирония, благодарю тебе. Ну, скажем так, я не идеал и, и, и не икона и не спаситель там никакой. Я сам себя спасаю. Вот у меня это еще два с половиной года назад мне где-то там прочитал эту фразу. По-моему, Сваровский сказал, «Спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг». Так вот я сам себя спасаю. Извини, не, может, не, неправильное сравнение для того, чтобы ты понял, что реально вот понимаешь, тебя смотришь, видишь и понимаешь, потому что это работает и нужно так именно, только так и делать надо. Вот это вот твой пример, он просто прям отличный. Много-много людей тобой восхищены. Вот серьезно говорю, я знаю... Некоторых людей, которых, скорее всего, ты тоже, возможно, знаешь все. Но восхищение тобой есть. Я думаю, что восхищение есть даже противниками. Даже противник уважает тебя. Это, это заметно. Так вот, у меня я тебе хочу сказать, это все ясно. Я хочу тебе сказать, что у меня есть новая мечта. Не, не говори, ее нельзя говорить. Почему? Ну, говорят, что нечто скажешь, она может не это. Ну хорошо, я потом скажу. Я могу сказать что частный случай данной мечты. Я хочу восхищаться тобой. Я хочу увидеть твои видео. Я хочу настроить тебе спонсорство на канале и монетизацию. Я хочу, чтобы ты занимался любимым делом. И это, делал лучше меня. Я тобой хочу восхищаться. Благодарю. Благодарю за поддержку. Благодарю. Ну что? Я, Я принял в среднем. Ну ясно. Да. Да. Вопрос традиционный. Могу разместить для всех разговор? Да. Благодарствую. Благодарствую. Всего доброго. Удачи. Давай. Тебе Давай. тоже удачи. Благодарствую.